Ну, как обещала, открываем программу Книдстайлер, раздел рисования и заполняем полоски. Полоски будем рисовать небольшие, их проще потом будет растянуть на весь экран. Ставлю кисточку и поскольку у нас четное количество рядов в каждой полосе, двойную точку, делаю побольше, так побольше, побольше, наоборот, чтобы каждая... Клеточка была хорошо видна. И начинаем рисовать по той схемке, которую нарисовали. Четыре серебряных. Ну для начала меняем палитру. Серебряные будут у меня в качестве белого. Их четыре. Значит, раз, два, три, четыре. Дальше. Восемь бордовых. Бордовый сойдет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Дальше шесть апельсинов. Это золотые. Раз, так, раз, два, три, шесть. Шесть бисквитов. Это светло, -светло бежевые Светло-бежевые будем менять. Вот тут определяем цвет на светло-светло-бежевый. Ищем, где он Там. Вот такой. Их шесть. Раз. 2, 3. ну так то лучше бисквит нарисовали два темно зеленых, но с темно зеленым проблем нет два вот. вот так вот мы с вами разнесли их и сейчас надо все это по полю расположить и вот полоски которыми мы закрасили с вами все поле в принципе, мне очень даже нравится, как бы там ни было, даже если я где-то ошиблась, полоски просто чудненькие. И если, видите, классно то, что они повторяются. Программа сама их разложила буквально одной кнопкой. Все, экран за, заполнен. И сейчас, когда я буду накладывать сюда выкройку, ну вот возьмем какую-нибудь. Ну вот возьмем маленькую выкройку. Она у нас в узоре принимать участие не будет, но если я ее расположу здесь вот так будут идти полоски ведь они будут замечательно совершенно смотреться и самое главное что когда если бы я вязала вот эту деталь полосками я могу ее разворачивать переворачивать несколько деталь провязать она будет смотреться абсолютно одинаково идеальная работа программы и при этом заметьте я все делаю в программе не использую никаких электронных приспособлений вязальной машины, собственно вязать я буду тоже совершенно спокойно без подключения электроники. Поэтому те, кто думает, что вязальные программы это исключительно какое-то приложение к вязальной машине ничего больше, нет. Я работаю в программе без электроники, компьютер стоит вообще в другой комнате, машина в другой, никак они не пересекаются и для того, чтобы вязать, мне совершенно не нужно подключать машину, потому что я могу пойти в раздел вязания и просто двигая линеечку, вот, Мышкой двигаю себе линеечку, и у меня программка указывает, в каком месте я буду делать убавку-прибавку и смену цвета. Вот все отлично видно. Мы спокойненько можем провязать абсолютно любую деталь без подключения компьютерной машины вязальной. Неважно, что у вас нева, сильвер, бразер, Тойота или что-то еще. Так, мы полоски с вами нарисовали. Если вы не понимаете, как это рисуется выкройку, я буду показывать исключительно в мастер-классе. Покажу вам, как вязала эти полоски, само собой. Но если вы не понимаете, что я вообще делаю в этой программе, как я рисовала, как, как, как вообще в ней работать, очень вам рекомендую пройти курс книт Стайлер Дизайн книт за 5 дней. Вот там мы разберем и как рисовать, и как вязать, и как накладывать узоры, и как создавать выкройки, и вообще как работать с этой программой. Полный теоретический курс. И плюс практическое изделие. Очень интересное и необычное. И приступаем к вязанию джемпера.